Господин Грибоедов, да Грибоедов, Интересная личность. Грибоедов. Интересная личность. Грибоедов. Интересная личность. Грибоедов прожил ровно 34 года. Он погиб в день своего рождения, 30 января. 30 января 1795 года он родился в Москве и погиб в Тегеране в здании русской дипломатической миссии 30 января 1829 года в чине министра-резидента, что соответствует нынешнему чрезвычайному полномочному послу. Статский советник в момент гибели. 34, 34 года. 34. Статский советник. Фантастическая, советник. Фантастическая да. карьера. Да, карьера. Ну и человек неординарный. Неординарный совершенно, именно что неординарный. Его отцом был Сергей Иванович Грибоедов, человек старого дворянского рода. Ну, как пишет в большинстве биографий, энциклопедий, из... он был из обеспеченной дворянской семьи. Он был из семьи среднего дворянского достатка. Грибоедовы не были богаты. Вот здесь надо, наверное, остановиться на этом понятии богатый, бедный, мелкопоместный, среднепоместный и так далее и тому подобное. И обратим внимание на такую подробность. Грибоедов родился в семье отставного секунд майора. Пушкин родился в семье отставного майора. Александра Сергеевича, оба Александра Сергеевича, оба поэты. И оба всегда очень ревниво смотрели за успехами друг друга. Пушкин родился тоже в семье очень такого старого дворянского рода. но ну, Пушкин своей родословной напишет, мой предок Радша, мышцы, бранной святому Невскому служил. Его потомство гнев на Иван IV пощадил. Игорь Пушкин с царями. Из них был славен не один. Да, я русский вещини. Да, я русский вещини. Пушкин всегда чрезвычайно болезненно относился к тому, что его род утратил то положение, которое он, безусловно, имел в XVI веке. Там одна неудача за другой, и род исхудал, что называл. Преда Грибоедова известен, он выходок из Польши, Аким Горжибовский. Грибоедов это, перевод этой фамилии на русский язык. Сын Акима Федор Акимович Грибоедов уже служил царю Алексею Михайловичу дым, Думным Яком. То есть, это такое тоже не генеральское звание. Это не Низший чин и на генеральское звание. То есть, вот так все средних чинов и среднего состояния. Он вошел в число упомянутых составителей. Их было пять упомянутых. Так что это говорит о том, что он был человек чрезвычайно ценный. Он составитель соборного уложения. Этого знаменитого сборника законов царя Алексея Михайловича навсегда установившего крепостное право. Этим именно соборным уложением и завершается вот эта вся многовековая работа по установлению крепостного права в России. Ну и потом соборное уложение меняло очень много в законодательстве тогдашнего государства. Значит, в комедии... Грибоедова, где очень много личных мотивов. Фамусов говорит, и 400 душ крепостных. Хлестов говорит, 300. Фамусов говорит, в календаре. Она говорит, все в календаре. Мне чужих имени не знать? Старух, наверное, права. Она в этом деле специалист. 300-400 душ классических среднепоместный дворянин на эти деньги которые давала такое хозяйство 300 а 4 а душа площадь какая надо? что более ценно количество душ или площадь имени количество душ количество душа потому что душа приносит денежки то душа это время когда крестьяне переводятся на оброк александр сергеевич другой александр сергеевич напишет про своего героя евгения онегина еремон барщины старинный оброком легким заменил и раб судьбу благословил зато в углу своем надулся его расчетливый сосед оброк прежде всего денежный а не натуральный а русские дворяне, воспитанные Екатериной, при Екатерине и начали же ценить деньги. Они до этого жили натуральным хозяйством. Или, как сказали бы богатые люди Екатерина, но просто как свиньи. Они ели яйца, сало, то, что давало их хозяйству, уток и гусей, и считали это хорошей жизни, но это же мовето, суп должен быть из Парижа, суп в кастрюльке, говорит Хлестаков, прямо из Парижа. Век Екатерины, век транжирства и век денег, дворяне почувствовали вкус к деньгам, раньше барыня ведь она была в бархатном салопе, на ней был домотканная сорочка, Теперь старочка должна быть из Парижа, шелковая. Вот. А денег это все стоит немеренных. А тут приходит крепостной, говорит, барин, я третий ложь купил. Отпусти моих детей, взрослые сыновья, у меня три сына, отпусти их в город на извоз. Барин говорит, 100 рублей в год. Крестьянин говорит, строих, строих. Принесем. Серебром, говорит барин. Серебром. Принесем. Появляются капиталистые мужики, и с них можно брать обраубеженные. Появляются крепостные миллионеры. Фантастический феномен России. Он крепостной, он миллионер. Он в 10 раз богаче своего барина, но он крепостный. Вам. А выкупится? Конечно, он говорит, Барин, 300 тысяч серебром. А, а Барин ему, ну, барин говорит, давай. А другой Барин говорит, <сас> дурак ты. Да хоть ты мне миллион, да, я тебя не отпущу. Я же в клубе-то чем хвастаюсь? Я говорю, у вас какие крепостные фильки до да Петрушки? А у меня... А? Знаете такого монофактурщика Хлудова. А это мой крепостной. А ну, ну, конечно, очень многие вышли из крепостных. Здесь, вот ситуация. Если вернуться. Uh -huh. Итак, оброк, оброк, деньги, деньги, деньги, деньги. Грибоедов. И теперь он говорит помещику, крестьянину, ты там это сало, там это полотно, это все будешь сдавать, но вот что, дорогой, ты мне приносить оброк деньгами. То есть ты сам продай вот то, что там наработал, ты это продай, и мне обропа вот такое количество рублев серебром ты мне вынь и положь. И так хозяйство к вам еще не стало товарным, а уже денежки-то тратит, ого-го. Поэт 300 душ, 400 душ, это... Средний уровень. Это средний уровень какой? Это позволяет поездку в Европу. Не каждый год. Но поехать в Европу можно. Это э, образование детей, это европейское платье из европейской ткани, э, это, соответственно, собственный выезд, если в городе. Это наемные учителя, музыканты, возможно, и так далее и тому подобное. Вот это такой уровень. Причем Сергей Львович Пушкин, отец Александра Сергеевича Пушкина, он мод. И жена-мотовка. Поэтому они сидят без денег. А Грибоедовы не моды. Грибоедовы люди старой складки. Они не видят никакого зазрения в том, чтобы есть э, уток и кур из своего имения, э, есть сало, есть э, яйца русские, а сало русское едят, вот они те самые. И поэтому у них-то денежки как раз водятся, они зажиточные. И мальчик, в отличие от Александра Сергеевича, такой, Усидчивый, спокойный, задумчивый, очень склонный к порядку. В шесть лет он в совершенстве знает английский, немецкий, французский, итальянский. Хорошо понимает по латыни и по гречески, но писать еще не может. Поэтому сказать, что он знает эти языки, мы не можем, но он понимает. Он не то, что эпиграммы разбирает, как Онегин, а он знает эти языки, но не активно. Шесть лет. Шесть лет. Восемь лет его отдают. Вот, вот, вот вам домашнее образование. Да. Восемь лет его отдают в Московский университетский Благородный пансион. Это заведение только для дворянских детей, поэтому он называется Благородный пансион. Он там обучается в этом пансионе три года, при сроке обучения в 7 лет. Он, в отличие от Пушкина, отличник. Пушкин у нас двоечник по всем предметам. Есть только два предмета, где Пушкин... Круглый отличник. Это французский язык, прозвище. Лицейская француз, потому что лучше всех говорил по-французски. Лучше Горчакова, будущего министра иностранных дел. Матершиничал по-французски виртуозно. И русская словесность. Все остальное пофигу. А у нас э, мальчик э, в шестом году переходит в университет. На отделение, тогда это называлось отделение, сейчас факультет. Что вы имеете шестой год? 1806? 1806 год, да. Мальчика у нас 11 лет, он студент университета по факультету словесности. И через два года он кандидат словесности. Закончил курс, но из университета не уходит. Он переходит на нравственно-политический факультет, затем он переходит на факультет физико-математический. И везде успехи, и везде круглый отличник. Начинается война 12 -го года, и в Москве граф Шалтыков Формируют московский гусарский полк. Александр I дал разрешение некоторым вельможам и очень богатым людям, в том числе графу Салтыкову в Москве, Мамонту в Москве, формировать свои полки на свои деньги. То есть обмундировывать, нанимать офицеров, инструкторов и так далее и тому подобное. Безумно дорогая затея, разорившая многих московских бар, Пустая в отношении абсолютно. Грибоедов становится корнетом этого полка, потом заболевает. Его оставляют во Владимире на лечение, и он прибывает в полк в ноябре 2013 года и попадает в компанию корнетов. Эта компания, там князь Голицын, граф Толстой, граф Шереметьев, Ланской и прочая золотая молодежь. Сам э, Грибайдов об этом напишет так. «Четыре месяца я пробовал в этой дружине, и четвертый год не могу вернуться на путь истины. То есть попойки, девки, э, ну такая вот военно-полевая, Жизнь. Вот жизнь золотой молодежи, да. В военных действиях он не участвовал. И весной 1816 года он получает отставку. Все в том же замечательном чине и начинает занятия литературой. Ему лет? 17 год это значит 22 года. 22 года. В 2016 году он вступил в масонскую ложу, а в 17 году он сам уже основатель масон, масонской ложи Дюбьен э, в Москве. И становится известным как переводчик. Тогда переводчик это не нынешний переводчик. Переводчик был человеком, который переводил как хотел то есть переделывал по ходу пьесы и вот это все касалось именно драматургии легкой драматургии выдавили, но переделывать, как вздумается, Корнеля ну, никому не приходило в голову он находит в себе круг единомышленников прежде всего это человек, который останется его близким приятелем всю жизнь это Павел Александрович Катенин тоже поэт, и они переводят и печатают, и это ставится в театре, французскую комедию «Молодые супруги», потом «Студент», потом «Притворная неверность», «Притворная неверность» они просто вместе переводят и опубликуют под двумя именами, и он становится как бы таким непрофессиональным, но известным человеком, в круге литераторов. Вот здесь нужно остановиться на одном обстоятельстве. Все дело в том, что в сущности русская литература молодая. Здесь 18 век, начиная с Ломоносова и Тридиаковского, вернее, с Тридиаковского и Ломоносова, это век подготовки. Тредяковский – забавная личность, но не быть на нем останавливаться. Хотя иногда он писал очень непосредственно, и тогда получалось живо. Стоит древесно к стене приткнуто, поет чудесно, быв пальцем ткнуто. Для тяжелой, адической поэзии времен Третьяковского это неслыханная вольность. Но... Это все подготовка, это поиски языка, Тридиковский, Ломоносов, Самароков, хирасков, Львов. Все это все-таки списки с оригинала. Все это некое отставание от литературы западной, исследование образцу. так сказать, вот эту дверь, которая вела в будущее, в заветное. Так, слегка навалившись плечиком, приоткрыл Крамзин. Крамзин отрекся от тяжеловесного XVIII века. В это время во Франции и Англии появляется новое литературное направление. Оно называется сентиментализм. От слова сентимент – чувство, чувствительная литература. Ну, непревзойденный мастер, конечно, Стерн с его путешествиями, с его тристрамом Шенди и так далее и тому подобное, это великолепное чтение. Стерн язвительный, Стерн умный, Стерн стилист блестящий. Ну, надо сказать, что Карамзина – это вовсе не бледная тень Стерна. Он переводит сентиментализм на русскую почву и пишет. Первое, не бывало популярное в России, но не бывало популярное в России художественное произведение, повесть, которую читают все. Она называется Бедная Лиза про девушку, которую обольстил поклонник, воздыхатель и раст, и она утопилась в пруду. бы Николай Михайлович, что он делает? Но он, конечно, не знал, винить его нельзя, примеров-то не было. о сколько молодых людей еще счет с жизнью, начитавшись эту Лиза И вовсе не крестьянки. Как было замечено, что вообще-то мораль повести была в том смысле, что и крестьянки любить умеют, но... Молодежь то вывела совсем другую мораль, и молодые вольтерианцы, убедившись, что Вольтер как-то так очень плохо подходит к российской действительности, приходили в отчаяние и пускали себе пулю в лоб. И Николай Михайлович просто был, он у него просто случился такой тяжелейший жизненный кризис. Он впал. В депрессии он вовсе не хотел обучать молодежь самоубийству. Но вот так совпало, настроение молодежи совпало. А Вольтер, ну как сказал другой советский поэт, а ведь от вольтерианских максим не так уж долг путь к тому, что пулемет системы максим стачанки полоснул во тьму. Это все. Да, путь непростой, но прямой. Если вот. к Сергеевич. Вернулись. Да, вернулись мы к нашему Александру Сергеевичу. Александр Сергеевич, э, так как э, комедии ставятся на театре, он переезжает в Петербург, и здесь случается знаменитая история, роль которой в жизни Грибоедова до сих пор... Не очень понятно, и вряд ли когда-нибудь будет понятно до конца. Случается самая, можно сказать, скандальная дуэль за всю историю российской дуэли. Так называемая знаменитая четверная дуэль. И в центре дуэльной интриги стоит наш герой. Что такое? В Четвертая... Петербурге. В Петербурге. В императорском театре танцует знаменитая Истомина, та самая, которая вот ножкой ножка бьет. Взялилась, летит, летит как пух от тустого ола. Истомина, и быстрая ножка и быстрой ножкой ножка бьет Истомина. В это время была любовницей штаб-протместра гвардейского полка графа Василия Васильевича Шереметьева, молодого, знатного, богатого, и Авдотья Истомина прекрасно понимала, что Шереметьев не пойдет по пути своего родственника, и она не станет графиней Шереметьевой, как стала Полина Жемчугова. Неизвестно по какому поводу. Была очень бурная сцена между Истоминой и Шереметьевым. Шереметьев в результате этого покинул столицу, уехал. Авдотья Истомина, вполне возможно, что это были как раз ее матримониальные претензии, а Авдотия Истомина дружила. Дружила. Это слово не имеет здесь никакого другого оттенка. Она дружила с Александром Сергеевичем Грибоедовым. Вот Александр Сергеевич Грибоедов был странный человек. Человек молодой, а он дружил с очаровательными актрисами, и был для них жилеткой, в которой можно было поплакаться. И Авдотья Истомина, не подумивши, бросилась в объятия Александра Сергеевича Грибоедова с тем, чтобы только поплакаться ему на нехорошего Василия Васильевича. И было это 17 ноября 1917 года, и Грибоедов, утешая историна, сказал ей, Дудя, развлечься тебе надо. Поедем к моему другу Саше Звадовскому на чай. Чай затянулся на двое суток. Приехавший Василий Васильевич, конечно, от доброжелателей, узнал, что Дуня-то.. Две ночи провела у Заводовского вызов, дуэль на чудовищных условиях, шести шагов, в упор. При этом дуэль четверная, потому что после основных участников Шереметьев граф Заводовский должны стреляться их секунданты со стороны Заводовского Грибоедов, со стороны Шереметьева Якубович, будущий декабрист, вот. у которого рука, да, у которого рука, рука не да, да, вот совершенно верно. Вот таких дел натворила эта ученица Гедло. Вот. На Волковом поле они сошлись, и первым выстрелил Шереметьев. Вот пуля разорвала воротник застегнутый воротник на заводовском то есть но ну, сантиметра не хватило чтобы разорвать шею заводовскому и дель была закончена заводовский пришел в ярость он ничего не имел против емитии они не были врагами а их поссорила женщина которая может быть и имела такое намерение но заводовский стрелял прицельно вот те, кто Ш пытался Ш его Ш оправдать. Шереметьев. Э, нет, Шреметьев выстрелил и разорвал воротник Заводовского. Хотел, хотел убить. Заводовский пришел в ярость. От этого. Да, сторонники Заводовского говорят, что он хотел стрелять в ногу, но попал-то в живот. Э, Павел Петрович Коверин подошел к нему, к и сказал, ну что, Вася, какова репка? Шереметьев любил закусывать репой. Слова жестокие, беспощадные, к поверженному сопернику. К нему подошел кто-то один, секундант? Один, да, один из технических секундантов, тех, кто устанавливает... Барьеры Просто и так за, далее. Заводовского? Вот и... Заводовского, да. С за стороны Заводовского и сказал, ну что, Вася, какова репка. Понимая, что... Умирает. Умирает. Смертельное ранение. Но вторая дуэль между э, Грибоедовым и э, Якубовичем не состоялась, потому что нужно было срочно вести к врачу э, Шереметьева. Но Шереметьев через сутки умер. Ну, у него было примерно такое же ранение, как у Пушкина. Но скандал был фантастический. Один из самых богатых женихов империи. Второй такой же один из самых богатых женихов империи. Оба титулованные дворяне. Александр крайне не одобрял. Александр был в ужасе, в ужасе. Александр чуть не плакал, когда узнал подробность. И это вот каково Вася, какова репка. Вот его просто сразила, жестокость вот эта. И неблаговидная роль Грибоедова, который привез Историна Но. Наказание было мягким и практически наказания не было, потому что суда никакого не было. Заводовский был вынужден уехать из Петербурга. И уехал и Грибоедов, которому предлагают поехать в Штаты Соединенные. Дипломатом в русской миссии дипломатической в Соединенных Штатах. Как говорится, подальше. От всех этих событий. Но Грибоедов отказывается от поездки в Штаты, у него был, было право выбора, и он выбирает направлением своей деятельности Персию, то есть он выбирает свою смерть. Он едет в Тифлис, и в Тифлис же посылает по службе Кубовича, тоже удаляясь столицам. Они там встречаются, и осенью 2018 -го года наконец состоялась дуэль между Грибоедовым и Якубовичем. При этом Грибоедов был ранен в кисть левой руки, и именно по этой изуродованной кисти его и опознали, потому что Тип трупова был полностью обезображен убийцами. И вот эта дуэль злосчастная, она оставила такую метку по которой он был, был и апостол. В первые годы пребывания на Кавказе и на Востоке Грибоедов изучает в совершенстве персидский, арабский, турецкий и грузинский языки. Полиглот. Это в дополнение к английскому, французскому? Да, да. Да, полиглот. Первая миссия его очень трудная. Он едет через Тибрис. Это Восточный Азербайджан, который сейчас принадлежит Ирану. Он едет через Тибрис в Тегеран. Там находятся русские пленные и беглецы из России. Он хочет вывести их на родину, но встречает отпор от части этих беглецов, потому что они приняли ислам и э, превоспевают себе в Персии, организуя шайки, которые нападают на русскую территорию. Но, тем не менее, какое-то количество возвращенцев ему удается набрать, и во главе этого пестрого отряда там и пленные, там и возвращенцы, беглецы из России – совершившие какие-либо э, воинские преступления, преступления против казачьего круга и так далее, и тому подобное. То есть такая, прямо скажем, пестрая и незаконно послушная публика. Он возвращается в Тифлис, потом его прикомандировывают к Алексею Петровичу Ермолову, русскому генералу, герою войны 12 -го года, в качестве дипломатического Секретаря. А что было с теми людьми, которые, которых он вернул? Они были возвращены в первобытное состояние, такое выражение канцелярское в России, вернуть в первобытное состояние, то есть вернуть в прежнее состояние. Вот они все были возвращены, не наказаны, как он им и обещал, а возвращены в первобытное состояние. Причем те, кто не хотел возвращаться, скажем, в свое казачество, имели право выбора поселений и так далее и тому подобное. К ним отнеслись, отнеслись вполне либерально в духе Александра Первого, считая, что если их наказать, то тогда уже оттуда никого никогда не получишь. И это только обозлит оставшихся там. Вот. Он, да, Он дипломатический секретарь Ермолова, человека очень крутого, который поним... сразу понял, что его крутость на грибоедов не производит ни малейшего впечатления, и в двадцать третьем году, в году он... Ермолов отпускает его в долгосрочный отпуск в Москву. Это тот Ермолов, покоритель Кавказа. Ермолов, покоритель Кавказа. Ермолов начал Кавказскую войну, пережил горечь и неудач в войне о который он не имел ни малейшего понятия, то есть в войне с партизанами, и тогда Ермолов придумал тактику, за которой его до сих пор лютой ненавистью. ненавистью первое, что сделали с чеченцами, это снесли памятник Ермолову. А был такой, а был такой советский Ермолов основал Грозного, впрочем, как как он основатель Грозного. А Грозные был в назидании, Чечен там поставлен Станица Грозная. Ермулов придумал тактику. Она оказалась очень удачной. Он начал рубить просики. Чеченцы и дагестанцы скрытно передвигались по зеленке, как ее назовут наши воины сначала в Афгане, а потом уже в Чечне. По зеленке. Он рубил просеку до вершины горы, ставил гарнизон на эту просеку, артиллерию, и когда было прорублено энное количество просик, то противник ощутил полное стеснение в своих передвижениях. Во всяком случае, русские, если и не наносили ему серьезного урона артиллерийским огнем, что? они знали о том где он находится в каком квадрате это, русские это нужно постоянно было отслеживать живым да глазом. постоянно так и было пышки были были э, сигнальные э, огни дымы и так далее и тому а, но, подобное а ночью, ночью, что ночью они не имели никакого смысла ночью казацкие секреты по звуку определяли если расставить большое количество секретов то провести большую конную массу беззвучен совершенно невозможно. И поэтому это создало, безум... создало безумное неудобство для противников России, но Николай увольняет Ермолова, и э, начинаются сплошные неудачи до тех пор, пока Николай не убеждается, что нужно вернуться к тактике Ермолова. И он и вернул Ермолов? Вер... Нет, Ермолова он не возвращает, он возвращается к тактике. Ермолова начинает рубить просеки, рассказ Льва Николаевича Толстого «Рубка леса». А, Львович, вот. секундочку. а разве Шамиля, Шамиля не Ермолов пленил? Нет, Шамиля пленил князь Борятинский. Борятинский. Да. Значит... Какая это его вот -вот? в отпуск? Что... Ермолов отпускает в отпуск. Да, отпускает поеду. в отпуск. Он приезжает и начинает работу, усиленную над комедией Горе от ума. До этого он написал много чего, в том числе знаменитый э, свой э, вальс Емоль. Он работает над главной книгой своей жизни, потому что он автор одной книги. Все остальное это, конечно.. По сравнению с Горе Атума совершенно несравним по качеству. Он начинает работать над комедией, он ее начинает читать в московских гостиницах, но главное для него не в этом. Главное в том, что Корешский осессор Грибоедов привозит проект преобразования Кавказа. И этот проект начинает двигаться по инстанции. До тех пор, пока не доходит до чиновников уже вышестоящих, эти чиновники задумываются. А что же, собственно, предлагает Коллежский асессор? Калежский асессор предлагает создать на Кавказе в главе этого наместничества, естественно, поставить наместника, там масса соображений таможенного законодательства, таможенных послаблений для Кавказа, развития кавказской промышленности, шелкомотания и так далее. Там подобный обстоятельнейший экономический проект потрясает тем, что он написан одним человеком. С, с авторами, которые внесли не очень большой вклад. но просто удивительно. Но он предлагает даровать этому наместнику такие права, как строить крепости, двигать войска, отражать нападение соседей, то есть вести войну. И крепостное право И... отменять. Смягчить. Жуковский, командующий войсками на Кавказе, он критикует этот проект с весьма таких крепостнических реакционных позиций. Но суть не в этом. Суть в том, что Кантрин, который тоже ознакомился с этим проектом, он пишет против слова «наместник» слова «вице-король» и ставит знак вопроса. Наместник с правами вице-короля. И кто же он, конечно, автор проекта? Александр Сергеевич Грибоедов. Даже не знает, как донести царю такую странную инициативу калешского ассессора Чем-то пока э, не очень. Грибоедов понимает, что его проект а это для него ну очень важный проект это проект но ну, на котором он предполагает сделать наполеоновскую карьеру он наполеона в душе очень важная оценка Наполеон в наполеона в душе вот он понимает что наверху испугались вот. испугались не экономической, а политический, а политического содержания этого проекта. А ну -ка, как этот вид король отложится. Прикрытый воюющим Дагестаном и Чечней, там, в Грузии, он отложится. А ну-ка поди, возьми его голыми руками-то опасная, опасная затея. Короче говоря, из проекта ничего не выходит. Но, и кроме этого, но проект, Александр Дейч полагал... совершает второй решительный шаг в своей жизни. Он идет со своей комедией, и он решает. Это трудное было решение, что он пойдет со своей комедии к человеку, суд которого для него самый важный. И он идет к Крылову. Дедушка полностью соответствует всем сплетням и описаниям. В засаленном халате, на засаленном диване. Под покосившейся тяжелой картиной он рассчитал, что если она и сорвется с крюка, то пролетит мимо его головы, потому что он всегда сидит в одном и том же месте. Но повесить ее нормально, ему лень. Дедушка Мэтр, он признан всеми, в том числе царем. Он мастер, да, он, он действительно удивительный мастер. Что там Лафонтен? Ну, что там Лафонтен? Я очень люблю басни Изопа, но басни Крылова это, – это такое мастерство, это такой язык, это, это такое чувство меры. И так это, посмотрев на Грибоедова рассеянно, он сказал, вы принесли мне комедию. Оставьте, я почитаю. Гридовайдов сказал, Иван Андреевич, я сейчас буду читать сам вам мою комедию. И начал. несколько явлений, он поднял глаза, и, о, ужас! Крылов, скорее всего, спал. Но Грибоедов понял, что это для него Ваграмский мост для Наполеона. Арнкольское сражение. Все или ничего? И когда он дочитал до последнего действия, он поднял глаза и увидел, как преобразился Крылов. Он улыбался и плакал. И Крылов сказал, ну и грибоедов, ну и грибоедов. Вот уж поразил батюшка. Но учти, цензура ничего этого не пропустит. Они над моими баснями куражатся, их, как хотят. А ты то по написал, куда острее. Вот, о, вот и грибоедов. И грибоедов понял. Пушкин, закончив э, гу, э, Бориса Годунова, прыгал по э, своей комнате, в своему кабинету э, и орал «Айда Пушкин, Айда Сукин Так ему понравилось, что он написал. И Грибаедов понял, что самая главная оценка, самое главное мнение он выиграл. Его признал человек, который для него был образцом Знание русского народного языка. Пушкин прочитал. Ему принесли списки комедий. Пушкин прочитал, он был в восторге. Он сказал, ну, что за язык? Ну, ведь половина комедий перейдет в пословицы. И не ошибся. И половина комедий перешла в пословицы. Пушкин сказал... Чацкий глуп, а грибоедов умел. Что за странный характер Софья, сказал Пушкин. То ли московская барышня, то ли, блядь, непонятно. Александр Сергеевич не понял, что Софья это новый женский тип. Так точно схваченный грибоедовым потом он это поймет для грибоедова важно мнение еще одного человека в восторге всех остальных он теперь уже уверен грылуха пушкин че, че еще надо есть еще осип иванович сенковский сенковский Поляк. Синьковский – востоковед. Синьковский – преподаватель и считающийся лучшим в России знатоком фарсе, А Грибоедов лучшим знатоком фарсе, считает себя. И Синьковский, между прочим, на фарсе Шах -ша, с шахом-шахом не разговаривал. А он-то, Грибоедов, на фарсе разговаривал с шахан шахом его визерами и всеми заметными людьми персидской державы. Синьковский барон Брамбеус. Но этого еще не знает Грибоедов и не узнает, потому что бароном Брамбеусом, автором фантастического по успеху романа, фантастическую раму, фантастические путешествия барона Брамбеуса. Ну можно сказать, что русскую публику научил читать Николай Иванович Новиков, который начал давать журналы, и Осип Ованович который написал барон Брамбеуса. Ну барон Брамбеус, ну, ну вообще ну, ну, по по популярности это чтение не имело себе равных. Это Хорошая развлекательная литература, но чисто развлекательная, без каких-либо идей. Но Синьковский соперник, соперник по части востоковедения, по части всех восточных дел. И тут э, их при... приглашают на экзамены, на экзамены по персидскому языку. Как преподаватели? Сенковского как профессора, а Грибоедову как известного знатока. Просто как посидеть на экзаменах, посмотреть, как молодежь-то, как она вообще, и все такое. И один экзаменуемых никак не может дать адекватный перевод персидского текста. И Сенковский, не поднимая головы, говорит ему, а фактически говорит он, перевод сводится к неким русским стихам. И что слышит Грибоедов? Грибоедов слышит, как Сенковский начинает читать.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 просто и выучил наизусть человек необычайно одаренный Осип Иванович выучил наизусть комедию так она ему понравилась он победил всех, но не может победить цензуру. цензура запрещает и публикацию, и постановку на сцене даже с цензурными изъятиями первая постановка на сцене комедии произойдет в первом году уже после смерти